Грузальное тело это не только тело памяти, это одна из его функций, оно на самом деле очень много функциональных. там же вырабатываются и алгоритмы причинно-следственных связей. Выражаются они в, нашем жизни, в нашей жизни, в, в нашей памяти, в нашем разуме. Как события, которые значимы или события, которые незначимы, а именно те, которые соответствуют картине мира, так как мы ее себе нарисовали, или не соответствуют. Выбор каузального тела относительно того, какие события считать значимыми или незначимыми, самому каузальному телу не принадлежит. Этим выбором занимается тело будхиальное, а именно ценности и убеждения, которые присутствуют в сознании человека. Зная об особенностях будхиального тела, которое мы с вами уже оговаривали не один раз, потому что оно совершенно не самостоятельное, и будхиальное тело в основном у человека появляется, когда он начинает вот какие-то элементы социализации и по сути является нормами и правилами, как договориться с себе подобными так, чтобы они тебя не убили, и ты их тоже. Нарабатываются некие общие ценности и общие убеждения, которые делают человека для человека безопасным, то есть позволяют ему жить в стае, да, позволяя ему иметь одни и те же цели и ценности. Будхиальное пространство, являясь общим для всего человечества, также является продуктом действия, и функционирование общих идей, которые мы с вами называем эгрегориальным слоем. Эгрегоры через какое-то время, время существования приобретают самостоятельность, приобретают индивидуализацию, приобретают свой собственный разум. И уже не люди начинают руководить эгрегорами, а эгрегоры начинают руководить людьми. Соответственно, именно эгрегориальные слои, эгрегориальная иерархия предопределяет, какие события будут для человека более значимы, какие будут для него менее значимы. Эгрегоры также, в свою очередь, самостоятельными не являются, а являются продуктом взаимодействия между силами высокого плана, силами информационными и людьми, то есть эгрегоры выполняют функцию посредника и поводыря. Пастуха. Эгрегориальное пространство, формируя будхиальный план, смещает туда информацию о том, какие события для человечества, вообще для человечества должны являться главными, какие не главными. По эгрегориальной иерархии эта информация распределяется по уровням, какие-то события формируются для земледельцев, какие-то для купцов, какие-то для воинов, какие-то для правителей. Финансовый кризис, который разразился не так давно, в очередной раз, ах, не ждали, весна пришла, сильно повлиял на купцов, не менее сильно он повлиял на воинов, на правителей он повлиял постольку, поскольку инициатива исходит исключительно от них, а вот на земледельцев он не повлиял, не повлиял практически вообще. Обратите внимание, поговорите с людьми, которые типично относятся к земледельческой касте, они, конечно, сопереживают вместе со всеми, ах, какое несчастье, но где-то в тайне души злорадствуют и торжествуют, буржуины опять попали. Радуется тихо, а иногда даже и громко, рассказывая о том, что и на старуху бывает пророк. Если они ощущают какое-то неудобство, связанное с финансовым кризисом, то поверьте, эта информация в их голове не задерживается очень надолго. То есть они не имеют таких накоплений, чтобы о них переживать. Грубо говоря, им не о чем беспокоиться. Если интересы их будущего простираются ровно на количество памяти их прошлого, то зачем же им беспокоиться о будущем, если оно у них в принципе не прописано. О будущем начинает беспокоиться тот, у кого оно длинно, я понятно объяснил? Соответственно, будхиальный слой делает событийный ряд. И в этом событийном ряду, как в некой программе, как в неком внутреннем симуляторе, в неком кресте, для каждого человек, попадая в те или иные события, свое главное будет находить сам. Мы находимся в одном и том же помещении, например, в вагоне метро, где запихано много представителей разных каз, там есть и земледельцы, и купцы, и воины, да, там правители нет, но ну, может случайно и затесаться какой-нибудь нереализованный. И каждый в этом замкнутом событийном моменте, в течение пяти минут, пока идет вагон в метро, каждый увидит и поймет свое. Каждый получит свой опыт в рамках этих пяти минут, хотя события одинаковые для всех. Поскольку разные совершенно алгоритмы у людей, что считать главным и не главным, алгоритмы вписываются в их сознание прежде всего тем эгрегориальным слоем, который курирует в данный момент этого конкретного господина или госпожу. Курирует семья, значит, будут основополагающими семейные ценности. Курирует эгрегор своей работы или какой-то сферы общности с другими людьми по интересам, это другой алгоритм построения событий. Курирует тебя твой профессиональный эгрегор, это еще один алгоритм. Курирует тебя государство, это совсем другой алгоритм и так далее. Поэтому каждый человек в одной и той же ситуации главное увидит свое. Если два человека в одной и той же ситуации видят одинаковое главное, это говорит о том, что они принадлежат одному эгрегориальному пространству, и события, которые будут складываться для них обоих, будут нести приблизительно один и тот же результат, один и тот же эффект. Для них причинно-следственная связь одинаковая. То есть они работают свою судьбу по одной и той же форме. По какой же формуле складывается судьба человека? Прежде всего, это закон причинно-следственных связей. Это значит то, по такому алгоритму работает каузальное тело. Жесткая логическая цепочка, которая не требует переосмысления, как правило, никогда жесткая логическая цепочка, которая абсолютно согласована с Эгрегором, который его сейчас этого человека ведет, и позволяет ему по этой же самой цепочке коммуницировать с другими людьми. Это означает, то будет привлекать людей в общность по интересам. Например, если два человека, стоит толпа людей, стоит, ждет того же самого транспорта в метро, вагон, да, а он не идет и не идет, и не идет и не идет, и не идет и не идет. Люди одной категории начнут думать, что там на предыдущей станции кто-нибудь кинулся в очередной раз. Да. Некоторые головы думают так. Часть голов начинает соображать, как это повлияет на их. Сегодняшний рабочий день, потому что точно бздячек от начальства будет. Еще стоит группа людей, думают, что это и Бог наказал за какое-нибудь событие с утра. Да. И вот они вот так вот много голов стоят и думают, что какая же причина следственная связь, что в их планах вмешалось отсутствие электрички, отсутствие поезда, и их день, сами понимаете, будет оцениваться и развиваться совершенно по-разному. Они будут стремиться друг к друг другу, они будут кучковаться, помните этот наш эксперимент в гипермаркете. Вот в основном люди будут кучковаться именно по этому самому принципу, что для них ценно, что для них важно и так далее. Соответственно и цепочка причинно-следственных связей, алгоритм будущего построения событий для человека, для каждого человека развивается по-своему. И на этот алгоритм воздействует очень большое количество элементов. Причем элементы эти не статичные, они постоянно между собой перемещаются. Давайте мы с вами...